Хотите получать сотни живых контактов Skype? Смотрите данный ролик до конца. Я расскажу о программах, базах, сервисах, которыми я пользуюсь и предоставлю их в ваше распоряжение. Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов, Я трафик-менеджер. Я добываю целевой теплый трафик из всех доступных бесплатных источников. Эффективность Skype как источника трафика трудно переоценить то есть вы получаете быстрый очень эффективный и естественно бесплатный трафик я общаюсь с людьми которые используя только один skype привлекают в свои проекты тысячи партнеров естественно для того чтобы профессионально заниматься необходимо использовать средства автоматизации Значит, для skype написано достаточное количество программ это и goldfish и комбайн и робосендер Sendex. Все эти программы выполняют одну задачу – автоматизация работы в скайпе, автоматизация добавления, рассылки сообщений по контактам. Но большинство из этих программ, они платные и привязываются к компьютеру. Но сейчас есть возможность, и вы можете ей воспользоваться, абсолютно бесплатно получить программу RoboSender. Но сразу возникает вопрос, откуда брать контакты для вашего скайпа. Здесь есть несколько вариантов это сделать. Я изначально шел по тяжелому пути, то есть использовал набор программ, которые позволяли из целевых сайтов, блогов, форумов, в прямом смысле слова, добывать скайп-контакты. Сразу хочу сказать, что это не самый легкий способ. Если у вас дедлайн по времени, вот, если у вас нет каких-то технических навыков, то это не лучший вариант для вас. Но есть альтернатива. Значит, какая альтернатива? Конечно, можно купить базу контактов Skype. Вот посмотрите, я вам сейчас показываю 65 тысяч да, контактов сетевиков, причем живых, отобранных. Значит, это все покупалось в свое время. По этой базе я продолжаю работать. И частью этой базы я с вами поделюсь. Я вам отдам там, тысячу контактов живых, проверенных, которые вы можете уже добавить в Skype. Обратите внимание, эта база уже поделена по 100 контактов. Для чего? Для того, чтобы все-таки каким-то образом избежать блокировки вашего скайпа. Потому что из-за массовой добавления контактов чаще всего и блокируют ваши скайпы. Но, если вы не сетевик, если вам нужны контакты, по совершенно другой тематике не связанной, например с бизнесом например по тематике здоровья то где эти контакты брать я вам предлагаю самый простой способ которым я пользовался и продолжаю сейчас пользоваться это выдергивать эти контакты из социальных сетей вот посмотрите есть такая простенькая программка опять же эту программку вы совершенно бесплатно получите если у вас нет все что вам нужно сделать это просто авторизироваться в этой программке указать свой профиль ВК, перейти на вкладочку поиск по группам, сюда скопировать адрес группы, из которой вы будете выдергивать контакты. Давайте я сейчас на примере какой-то небольшой группы это покажу. Вставляю адрес группы в программку. Если необходимо, выбираю какие-то параметры таргетинга. Я сейчас ничего выбирать не буду. И просто-напросто нажимаю на кнопочку «Искать». Все, программка производит поиск и сохраняет эти контакты в файл, имя, которое вы сейчас укажете. Я прям на рабочий стол сохраню вот с таким вот названием, 222. Конечно, логины скайпа, которые вы выдергиваете из социальной сети ВКонтакте, требуют обработки, потому что вы там можете и однозначно увидите логины скайпа с именами «Не дам», «Нету», «Есть только друзьям» и так далее. Ну вот Давайте сейчас посмотрим на конкретном примере. Ну вот такие, видите, меньше знаешь, крепче спишь и так далее. Вы можете эти контакты поместить в тот же самый Excel, отсортировать, ну, например, от А до Я. И что у нас получается? У нас, если я выбрал сортировку от А до Я, где-нибудь внизу появляются логины скайпов, которых, в принципе, вообще не может быть. То есть скайпы написаны по-русски. Вы их можете удалить. Затем снова обработать что-нибудь руками и вставить уже более-менее отсортированные контакты в текстовый файл. А затем все, что вы выдернули из целевой группы в соответствующей тематике вашего бизнеса, вы уже можете загрузить в Рабосендер и делать рассылку уже по выбранным, отобранным контактам Skype. Вот где-то так это работает. Таким образом работаю я. Но сейчас появился еще один сервис, он мне очень понравился. Абсолютно бесплатный сервис. Тут нет никакой коммерческой составляющей. Сервис, который позволяет получать контакты в скайпе. Причем именно к вам будут люди сами добавляться. То есть не вы будете людей добавлять, а к вам люди будут сами добавляться. После того, конечно, как вы пройдете регистрацию в этом сервисе. Все, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке. Опять же ссылка на сервис будет в описании видео. Нажать на кнопочку Зарегистрироваться в проекте. Вот. И на первом этапе вы добавляете в свой скайп, посылаете запросы вот к этим шести вашим спонсорам. Делается это очень просто, у вас должен запущен быть скайп, нажимаете на кнопочку «Добавить», добавляете этих людей себе в скайп, подсылаете им приглашение и затем нажимаете на «Далее». Проходите несложную регистрацию, элементарную регистрацию, придумываете для себя логин, пароль, вбиваете адрес электронной почты логин вашего скайпа придумывайте себе какой нибудь пароль сложный вводите капчу входите уже в свой личный кабинет и что получается вы попадаете в свой личный кабинет и вам дают вот такую реферальную ссылку Значит, все что остается вам делать это рекламировать свою реферальную ссылку самый простой способ это в той же самой программе RoboSender, например, когда вы добавляете новых контактов себе, вы прекрасно понимаете, что при добавлении контактов человеку летит сообщение какое-то, вы всегда можете это сообщение написать самостоятельно, например, что-то вот здесь вот написать, и вставить свою реферальную ссылку, ну, например, хочешь получить сотни контактов Skype, отправляйте это сообщение всем контактам, которых вы присоединяете к себе, вместо стандартного Будет видеться вот это ваше уникальное предложение, и вы будете сразу же убивать несколько зайцев. Причем лучше это делать, конечно, с каких-то фейковых скайпов, раскручивая свой основной скайп. Вот такая методика набора подписчиков себе в скайп. Если вы планируете активно продвигаться в скайпе, вы должны помнить о следующих вещах, что конечно ваш, ваш скайп должен работать всегда постоянно то есть вообще то для этого лучше выделить отдельный компьютер который во всяком случае на момент добавления контактов не отключать дело в том что м -м, скайпу требуется время чтобы эти сообщения дошли до контактов и Ваш скайп должен работать. Второе, что необходимо помнить, это конечно у вас должен быть высокоскоростной интернет, широкополосный интернет и очень тут важна скорость на отдачу. И пожалуйста не забывайте, за что можно получить баны. В скайпе это, конечно, за массовое добавление контактов и за рассылку сообщений, за повторную, многократную рассылку сообщения по серым контактам. Вот одно сообщение по серым контактам вы можете выслать, вот, например, в момент добавления, но повторно делать это, конечно, не рекомендуется. Вот такая несложная схема. Схема абсолютно работающая. Все, что вам потребуется, это программа автоматизации. Я вам предлагаю бесплатный робосендер. Я вам. Предлагаю три способа добавления контакта в себе. Пожалуйста, забирайте мою базу. Пожалуйста, берите программку, которая выдергивает контакты из э, социальной сети ВК. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы получить набор этих программ и базу, это нажать на ссылочку, которая находится в описании данного видео. Вы попадете вот на такую вот страничку подписки. Оставляйте свой электронный адрес и сразу же вам приходит письмо сразу хочу сказать никаких спам рассылок по этой базе я не делаю но вы в любой момент можете отписаться сразу же победительная просьба не пишите пожалуйста мне в skype вышли мне эти программы то есть все делается через почту но это значительно облегчает жизнь и вам и мне если вас заинтересовал конечно вот этот вот сервис, сервис топ скайпе опять же ссылка на этот сервис находится в описании данного видео Благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, он был очень полезный. Если э, у вас возникли какие-то вопросы, ко мне пишите в комментарии под данным видео. Если вы интересуетесь YouTube, вообще продвижением в социальных сетях, трафиком, я приглашаю вас на бесплатные вебинары, которые провожу каждый четверг. Вот. После каждого вебинара вы получаете какую-то полезную для себя вещь. Ну, во всяком случае, курс, который мы там обсуждали. Большое спасибо, всем удачи, до свидания.